Всем здарова, ребят, с вами я, Ванюк, и сегодня мы с вами продолжаем проходить GTA 4 Grand Theft Auto, четвертая часть только. Ребятки, да да, да, да, да, да, да, да, да, я вам говорю, я вам говорю, как уже человек, у которого это было сегодня спать днем, это м, плохая задумка, потому что ну вот. Ага, я согласился. Рокстар и Рокстар нос. Ровио, Ровио, Рокстар, Рокстар. Это справа маленькую так это точку и глазок и Р. Это м чё, кто? Что за? Эд. Эдуард. Нико Белик. Нет, точнее, да, Нико какая-то девушка извините меня из бомбистов что ли а в Гоман где? easy fair easy fair загрузка успешно сохранена игра холл бич пляж холл район называется ну бич это же пляж Так, та-та-та-та-та-та-та. Через, вот самое неудобное, это что через эскип на карту надо, честно говоря, что через эскип на карту. Я бы очень сильно хотел бы, чтобы через табуляцию была карта. Вот серьезно, ребят, вот серьезно, я бы очень сильно хотел бы, даже бы, чтобы карта была через табуляцию. Либерти Сити. Достигли местного значения и самое главное, что когда ты достигаешь местного значения, у тебя пропадают все, у тебя пропадают все твои, эти, полицейские радар, разведка. Найдите подберите малыша Джейкоба. Ага, ладно. Ладно, ладно, ладно, подбираем, подъедем и поедем, мы поедем, мы помчимся на оленях, хоть обраним, и наварим. А, не, стоп. У меня же точно, у меня же есть машинка своя. Я могу и на ней, собственно, поехать. На ней поехать и подобрать малыша Джейкоба. И все вот так вот. Могу вот на вот этой вот машине подъехать и подобрать малыша Джейкоба. Чабос. Я так скучаю по основному миру, честно говоря, в этой в игре Sleeping Dogs. Sleeping Dogs была Корея, не основной мир там был. Ах, же, черт, позер, полицейские, господа и дамы. Из Ну, это всего же два проступка, а, ну, ребят, ну, реально. Ну, это всего же проступка два, блин. Стэнли, извините. Не, лучше предлагаю вам, ребята... А, блин, ну ладно, пофигу, короче, сейчас оторвемся от преследования полиции. Наверное, Скалмус, я сказал, к... по Ленистому, Чикори-Стрит... туда. Не ну что машины, они такие так делать, что я не привык, я не хочу. Полиция очень хорошо, особенно. Так, вот сейчас. Ладно, короче, сейчас слям эту машину. Идёт на номер М На N, а тут на... Пропал в этом квадрате. Ищите его, ищите, ищите, ищите... Ищите меня... Да. Потеряли из виду... Это на одну звезду сейчас? Просто парень захотел побегать ночью, вечером. Это каневидель. Это каневидель. Парень просто хотел по побегать ночью. А, не, не, ну, ребят, не ну. Короче. Я предлагаю вам начать эту миссию заново, потому что, ну, собственно, ну, вы не представляете. Скалму. F2. Ну, для сохранения этого клипа нажмите F2. Я не могу нажать F2, потому что у меня на F2 у меня интернет отрубится, если я нажму F2. Первый раз в полиции. Кервеза хайтс Ливинстон Стрит. Сайенс значок надо радаром. сообщение повтора. Задание. Если предпочитаете сообщение, то выберите его или повторите и переиграйте выгодное вами сообщением. Так при аресте вас за в ближайший час так короче ребят предлагаю вам опять же игрушку эту новую э, загрузить эм изифер эм ну тут э, да Enter да не выключайте систему, пожалуйста. Загрузка данных идет, идет загрузка, идет загрузка. Easy Fair. Загрузка успешно завершена. Ну вот потому что я не хочу эту миссию в новой эм, в новом амплуа проходить, как бы. Не хочу, так скажем, в амплуа угонщика проходить, потому что ну, у меня и так, вот, честно говоря, рожа в реальной жизни протокольная. Мама знает, о чем я говорю, потому что она меня и сама так и называет. Рожа протокольная у тебя, Ваня. Говорит. Ну, это она любя, я знаю. Но... А эту тачку мы не берем, потому что тут, ну, собственно, есть много полиции тут. Тут тоже полиция. Господа полицейские. Автомагистраль Брокер Дюкс. Бейгер Брокерский мост. Брокерский мост. Мост брокера, что ли, или какого-то, или каких-то брокеров? Ну, это же автоугонщик, это Grand Theft Auto. Великий автоугонщик. Grand Theft Auto, да, это великий автоугонщик. Кулаки и ножи. У нас два оружия просто, потому что Роман. Фраза старшей Миам. Hello Nico, it's Roman. Let's go bowling. Джимми... Джимми... Джеми, Джим... Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Лучший. Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Джеми, Так, Enter. Так, нет, стоп. Не, я лучше вот возьму вот какую-нибудь вот... Вот, вот, вот, вот. На... Не, лучше возьму вот ту вот, потому что, ну, та... Эта машинка, ну, она круче, она выглядит, и тем более она выглядит. Не, ну, хоть стоит два места, та спортивнее выглядит, но это лучше, мне кажется, потому что тут, ну... Видно хотя бы, что это тут 4 места. Ну... Дай, да, да, да, той машинки еще надо будет дойти, доехать, долететь, ай блин, черт. Привет, красавчик. Привет, красавчик. Просто мы такие детки, воронятки, воронятки. Просто мы такие легкие, заняты Роттердамский холм. Like so на G это точка. На г это точка. Ладно, Баратон, дуй на Дилан Стрит в Поезжайте в Шоттер. Шотлер! Это район такой! Дилан Стрит это улица Диллона. Шотлер. Ты, Нико. Ты Никол? Тот чувак, которому по скейн Роман. Брось который поможет Роману бросить мир к его ногам, видимо, да. Увожу к тебе, так, Владын. Нам нужно сейчас кое-что сгонять, а нему, еще, помню, Че, ты на подожди, не спускаешь, еще кого нибудь не нибудь валяй. Что ты делаешь? ты реально пацан, братом мой. Спасибо, увожу. Ребят, короче, я не все успеваю... У... Джа, что можно от них ждать. Ребят, я не успеваю читать, поэтому вы лучше сами тут смотрите снизу, что я, что, то есть, я не читаю. Реально скучаю по правостороннему движению. Слипиндокс левостороннее движение, потому что там Корея. А тут правостороннее движение, потому что это Лос-Анджелес, Америка. Вот, говорю же я, во всем мире признан правосторонний движение у них, у корейцев, левосторонний движение. Я его right. there. sure. Нет проблем, конечно. У у вас так. Intel Core. I5. колечко вверх или колечко вниз? Нет, вниз. Сменить оружие. А, Control. Левый Control, ну я зажал вообще. то Нажал, жму, зажал. А тут двое. Трое! Что с дела? I Я думал, придет. Завтра. Джек, Джек, Джейкоб, мы типа мы решили преподать плащу урок. Чёрт Нико, задайте Ш ему блюдкам. Сверху? А, да, точно Все. Где Отвезите малыша Джейкоб в кафе. Вот не, вот тут вот сейчас я вижу, где наша машина, поэтому можно. Тут можно не, даже не перезагружать. Джейкоб, идем. О, о ты прям добра воин светнику, мне было попротиваться. Ну че пучно? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Тут нужно все бы все оружие собрать. Ай, не черт да не туда я иду не туда нужно тут ну тут гетто а в гетто всегда полицейских много так что пар черномаз бож пар меньше все равно никто их с них и никто их так не заметит из гетто из обычных полицейских копы такси романа А, правосторонний, точно, я, а я еду по левой стороне, ха! А, а я по левой стороне еду, пахаю, пашу по левой стороне. Тут же правостороннее движение. Не корись себе никого. Я тоже был удивлен, когда узнал, чё, что чё вы там будете делать. Ту-то а там... а, а, а. Спасибо за все. Свою можно себе. Думаю, ты обучай... обращаешься с ним лучше, чем я. Бывай. Бывай. Пока. Ладно. Давай. Здоров, Раста. Надо бы попозарить. Пойдем, а. Сохрение данных. Пожалуйста, не выключайте систему. Так. Роман, лайк, like, короче. Роман, я уже куда он просил. Ты знаешь... Слушай, как раз сохнет. You, Спасибо, братан. Браза, браза, основу взята Все эти бандитские понятия Что браза, браза, основа взята И отвез Джейкоба не скучно смотреть Когда как раз сохнет Так скажем Так, стоп так, Куда ехать Не, едем мы с вами домой, ребят Сюда Не, не в магазин одежды, а вот домой Вот вот так вот, до сюда. Ну, брат, брат, за основу взят. Все за бабки. А и Сронал. Летт го боли. Южный склон. Аппут. Короче, мы эту миссию с вами прошли, ребята. Прошли, да. Прошли мы с вами это задание. Е -е -е -е. Я... В... В следующий раз с Saints 3 сделаю себе персонажа, похожего на Нику, скорее всего. Если мне даже представится такая возможность, Saints Row 3, Saints Row 4, или Saints Row 5, сделай похоже, персонажа, похожего на Нику. Но никак не на Ронома. Потому что на Рону Надо будет очень много всего делать. А на Нико похожим будет вот, Сделаю. Эй, а, стоп, ответить так. На, так надо, надо, надо, надо, надо, надо. Ответить так. Я не знаю, на какую кнопочку отвечать, поэтому и управление, настройки мыши, джойстик, клавиатура, произвольная раскладка. Э, ответить на. А, блин, точно. Табуляцию же надо У... нажать тап тап-так. На табуляцию, надо нажать на таб. Где, блядь, же Это Vlad. Влад. Влад не знает такого, извините. Тубая деревенья, шили. Твой двоюродный брат должен кучу я я не кучу денег. А, вспомнил. Если хоть чтобы я оставил приезжая в бар, товарищ могла скрипт. Есть работа. Бар Магав, стрит Влад. Плюс Влад. В Влада на В. Мне все равно по пути, что ли? Да, я именно сказал, слышал, что сказал сейчас, что ли. Сейчас на право повернуть. Потом прямо проехать. Это мы, по идее, до дома добрались, но тут... Рядом Влад есть, кафе Магавк Стрит. Билд Чайна, Билд ин че... чайна шоп. Да пошли вы нахер, сборсеть пошлю. Прекрасно. Я отправлюсь обратно, встречу. Я, я хочу... Да-да, увидите позже мы... Ну ты всегда букашь, пломбики. Эй, смотри, куда прешь. Эй! Эй! Ты пошел! Я б сказать, пошел ты! Простите! Ладно, видите, позже, хорошо? Колхозник, брать жирного романа! Как ты там говоришь тебя запомнишь? помнить? Ладно, заткнись. Баратес, Никол, точно? Никол, ты за не за чкан парень. Стараемся. Ну да, раз так я позволю тебе развести мою дерьмо. В ну да, что-то вроде того, не понимаю. А. Люди, которые пытаются мне поиметь, сами потом... Ладно, хорошо, успокойся. В общем, один старик не платит мне уже несколько месяцев. И я не из тех которые закрывают на это глаза. Старый убил, и держит из Дюкси, на Кенда на Веню. Вот, возьми. Как не его. Просто подай ему хорошую Говорок мне будет не понадобиться. Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. <звы> Отправляйтесь в магазин. Вы можете есть по городу на такси, но я на такси не хочу, потому что я не хочу на такси. Что вас на такси? Нажмите номер. Такси Романа. Ну, короче, Ник пользуется такси своего брата машинкой. Машинка называется такси Романа. Да, если бы у нас был в Новосиби, вот, например, вот такой вот Новосиби. Да, в городе, где я живу и всю жизнь прожил и буду, наверное, тут жить. Был бы так. Была бы такая машинка с номер, С номерами LC. Так. С этими, с такими же номерами, то я бы. То, наверное, бы она бы стоила бы, ну, не знаю, там, как минимум, как порядка, ну 700 тысяч рубасиков за одну поездку. Он ида авеню. Нет, хотя хотел бы я такую машину себе сделать бы и потом на ней кататься только я. Ну нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, такого, ребята, нет. Даунтаун Манси Авеню. Лаундрумат. Пожелаю. Группа крови. На рукаве мой порядковый номер. На рукаве. Просто что-то вспомнилось, группа крови, извините, ребят. Просто что-то чем-то вспомнилось, группа крови. Песня это. Именно эта песня. Пожелание. Группа крови. На рукаве, На рукаве. На рукаве. Что-то, не знаю, что-то вспомнилось, песня цуэ. Это, именно эта песня Виктор Отцом, мне что-то вспомнил, не знаю. Машины, ну никак в реальной жизни. Ну, не знаю, мне так как короче. Энтер, так, выйти. На.. А, вот, Либерти Сити 2708, это номер этой машины 2708, и город, как называется, Либерти Сити. Пожелаем. Эй, пусть меня, ты даже облад за крышу, старик. Крутой Влад платье за покровицы, я ведь трясусь страха, от кого мне защищать? Думаешь, ответ твой магазин? Да я сейчас плюну ее, она вылетит? Пусть, Пусть он сал приплачивает за то, что я продаю. А, швырнить чем нибудь в магазина? Не, ну я знаю, чем можешь швырнуть в магазина. Я знаю, я же уже проходил эту миссию, ага. ща ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, сейчас, сейчас, сейчас, <свист> <свист> Что поднять предмет, номер. Так, номер это на.. Так. А на ю. Не видела донь держит предмет который можно бросить на у у у у у у у у у у у у у у ну как. у у Ой, девушка у проходите. Ну, у себе какие у них тут нравы. Суета, сует. Лимита иногороднее. ПКМ и мышь для прицеливания так. Чем дольше будет наша кнопка ЛКМ, тем сильнее будет бросок. Так, на. У mm -hmm. и ЛКМ. А чем сильнее, чем дождь на, на, на... короче, я так понял, чем дождь я нажимаю на левую кнопку мыши, тем больше будет бросок. На А Есть не тут все. если вот с другой стороны тут. А, или... Так, сейчас посмотрим. Так, тут... Нет, тут все закрыто. Так, тут закрыто. Тут за решетками. Так, там... Если тут... Нет, тут открыто. Тут решетки, вроде нет. Вот тут... тут. Реально, будет лучше в окна кидать. А -а -а -а. Да, сильный Нику. Да тут уже там уже закончится скоро это. Камни, и эти, точнее, не, не камни даже, а эти просто, этими. вот эти, короче, ну как это называют. Вспомнил, как кирпичи скоро закончится ага. Тут-то вроде бы... не так так так так так так он тут вроде бы нет его можно вроде бы и использовать еще раз этот камуш. О, круто, хорошо. Ладно, сейчас займём. Ага, ладно. Так, стоп. Если сделать не так, а если сделать как-нибудь вот так вот, вот так вот так. Нет, тут... Добрый день. Извиняюсь, ребятки. Ненадолго закончим это задание, потому что ну, мы с вами на самом деле очень много каких заданий сегодня сделали. Давайте, короче, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах GTA 4. Пока-пока, ребят. До скорых встреч. Пакет, Дарепти. Извиняюсь. Спасибо, до свидания, ребята, всем до скорых встреч.